«Привет, даю. Как твои дела?» Пиши в комментах, и мой секретарь, возможно, опубликует твой коммент. «Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В этой книге собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, я придерживаюсь своего пути». Это путь воина без страха и мусора в голове. Я как бывший веб-менеджер моего товарища рекомендую своего бывшего знакомого как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 31605878. так Итак, книга называется «Беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на простоях. Интернета Рассказ номер 10 Макс, хочешь заняться адми... администрацией сайта? Я буду говорить своим голосом Саня будет говорить <говорит> <говорит> Вот таким голосом Итак, приступим Так бы и сказал, что программируешь Я мозги себе отморозил на улице ха ха надо отогреть. Удачного дня, Саня. И тебе. Только попрощались, и мне тебе работка есть. Хочешь заняться администрацией сайта? О-о-о, интересно, да, хочу. Нет, мне Типуля звонил только что на телефон. И ему нужен контент-менеджер. И... Он скайп мне напишет, и я твой дам скайпик. Поговорите, я тебе скажу, что почем, и помогу договориться, если что. Хорошо. А пока ждем. Ждем, конечно. Я подписался на пять техник резиновой верстки. Получи пять уроков совершенно бесплатно прямо сейчас. Что за типуля? Ты его знаешь, он проверенный временем, товарищ. Я по объяве позвонил, но вроде адекватный. Телефон дай имя, я его проверю в своей базе, я же IT-Security. Номер 105-442-2407. Ладно, Максим, я продолжаю работать. Номер чистый, я ушел на часа два. Максимум посылку отправить надо и по магазинам пройтись, купить, поесть, свяжемся позже. Ну, прошло часа два, я пришел, спрашиваю. Не, не звонил? Не! И не писал? Нет. Еще не вечер, ждем. Ну да! Перезагружусь. Спасибо, что сказал, я буду молиться, чтобы все прошло хорошо. Правильно. Чтоб тебе не так скучно было, можешь вот послушать, как работать и что для этого нужно. Это примерно как я работаю, если интересно. Интересно, сейчас за хлебом схожу, забыл купить, блин, хлеб. Я на моб связи, смотрю уже первое видео. Максим, ты можешь не комментировать, что ты делаешь? Ты еще когда в туалет сходишь мне, сообщай. Я, прокоммен... я прокомментировал, чтобы ты знал, что я дома, вот почему. Я уже читал, что ты дома! Можно коммент по, просм... по просмотрам видео? Давай! Интересно! Ага! Чего-чего? <смех> <смех> я так понял, мне нужно фотошоп изучить. Еще вопрос, мой, мой ПК потянет? Потянет! Ого, сколько инфы я получил? Интересно! На сегодня все, я спать! Давай, спокойный! Завтра продолжу. Все, пока-пока! Сладких снов! Итак, друг, ты слышал рассказ номер 10. Каждую субботу на моем канале аудиокнига, которая называется «Беседы современной молодежи». Подписывайся на мой канал и ты всегда будешь первым, кто услышит очередной рассказ. Желает успехов тебе, Макс Саныч. Пока-пока.